Татьяна, здравствуйте, спасибо, что дали свое согласие на интервью по поводу дизайна человека. У меня есть несколько подготовленных вопросов. Первый вопрос такой, как ты познакомилась с дизайном человека? Ну, с дизайном человека, на самом деле, познакомилась с одной стороны случайно, с другой стороны ничего случайного не бывает, как я сейчас это уже понимаю. Через своих друзей, конечно же, которые тоже через друзей, через друзей, через друзей. Вот так получилось. На самом деле, я уже 20 лет а профессионально до дизайна человека работала э, в духовных, духовных практиках улучшала человек, состояние человека в том числе свое состояние улучшала и как-то всегда сталкивалась с одной вещью что э, все очень хорошо и действительно очень многие вещи работают э, но встреча есть некий тупик, как будто бы какого-то пазла не хватает в мозаике, чтобы сложилась полная картина. И действительно, такое сложилось у меня впечатление, что все дороги ведут в тупик. При том, при всем, что, казалось бы, все очень хорошо работает, но есть тупик. И к моменту как я познакомилась с дизайном человеком это был конец 2013 года, у меня было такое уже очень устойчивое ощущение, что я реально не хочу больше играть, я не хочу больше искать ответов, я не хочу больше жить. Вот разочарование в полной мере во всех практиках, во всех областях жизни. И с одной стороны, внешне это выглядит как успех, Устройство, обустроенность жизненная, отношения, дети, работа любимая. Но внутри то, что никто абсолютно не видит, это реальный тупик. То есть идти дальше некуда. И отказ от существования, отказ от того, что я не хочу быть собой. Вот Это самая главная тема и самый большой, самый большой вопрос, с которым я столкнулась накануне дизайна человека. Я реально не хочу быть собой. Всё, не хочу быть собой». И когда мне друзья принесли эту систему, ну, конечно же, через фильтры предыдущих практик, через фильтры предыдущего сознания, она мне показалась... Ну как бы прежде всего, что интересно, как я сейчас вспоминаю, что я там искала? Первым делом, я искала то подтверждение тому, что я не имею права жить, что «да, у меня очень много открытых центров», «Да, вот у меня там э, профиль такой, и у меня все не так». То есть опять в в той же системе мозг работает, ум работает, что все не так, и хотелось бы быть не такой, как я. Вот хотелось бы, чтобы у меня был другой профиль, хотелось бы чтобы у меня были центры другие, хотелось бы, у меня определенности были другие. То есть все, все, все, все, все не так. И постепенно, вот я вам скажу, что у меня ушел ровно год вот на то, чтобы я не занималась дизайном человека, я просто присматривалась к этой системе, присматривалась к тому, что здесь абсолютно есть радикальные убеждения, максимы, которые работают, и они абсолютно противоположны тем, с которыми я 20 лет работала, на которых я сама выращена и выращивала людей. То есть это абсолютно полная противоположность. Ну, Например, вот одна из, из этих утверждений, что я причина всему, а в дизайне говорится, расслабься. Будь в потоке, в полной следствии. Просто воспринимаю жизнь такая, как она есть. И я просто не могла, То это одно из убеждений, там много таких. Смотрела на это, и потом, в конце концов, я начала чувствовать, что... Что-то в этом есть. Вот Какая-то в этом есть истина, очень глубоко для меня скрыта, которую мне трудно воспринять. И в итоге я все-таки глубоко прониклась и начала изучать эту систему. Спасибо. Что изменилось в твоей жизни с приходом к человека? Но на самом деле я могу сказать, что очень много чего изменилось, я бы даже сказала, что все. Но это, конечно, вот такие внутренние перемены, прежде внутренние. Абсолютно ушло напряжение. Напряжение, в котором я жила, наверное, всю жизнь. Всю-всю-всю жизнь, начиная с раннего детства, когда я себя помню, и юность, и зрелые годы. И все это было напряжение, все это было какое-то считывание, сравнивание, а почему я не такая, а кем я должна же быть, что во мне хотят видеть другие, как бы этому соответствовать и как бы мне получить побольше подтверждений, похвалы и вот доказать, что я же неплохая, вот почему меня там бросают, обижают и так далее. И вот вся жизнь это была борьба, вот безумная какая-то борьба, доказывание. Натыкание, на какие-то препятствия, на какие-то несоответствия, ну, на что-то, что вызывало внутри просто напряжение и дроши, бессонницу. Вот последние годы это просто вообще бессонница. И все. И вот это все прошло. На самом деле я сейчас смотрю, это как сон какой-то, который мне приснился. То есть я сейчас, можно сказать, из ада попала в рай. Можно так сказать. Я сейчас живу в раю, я в полном согласии. Я ничего никому не доказываю. Я помирилась с собой, я приняла себя. И действительно, я поняла, что такое любовь, то есть любовь, которую я искала, в других пыталась эту любовь увидеть. Мне так хотелось, чтобы меня любили, так чтобы ко мне относились с неким там благоговением, с уважением. И в этом всегда был какой-то облом и какое-то разочарование. И тогда я через дизайн человека поняла, что вся любовь начинается с любви к себе что невозможно полюбить себя не зная кто ты не приняв себя и вот это вот безумие что нет это у меня не то это не это а когда оно проходит и ты понимаешь что э, выбора нет это твое устройство ты, та, ты такая и в этом начинаешь ловить кайф это начинаешь просто смаковать и понимаешь что насколько это совершенно насколько это уникально? И когда действительно понимаешь, что действительно такой, как я, никого нет. И, и тогда, понимаешь, отпадает желание быть похожим на других. Отпадает желание в чем то соревноваться и доказывать себя. И это первое, это, это вообще -то только начало, отпадает желание просто других улучшать знаешь, когда я изучаю 384 линии из 64 гигаграмм, и каждая линия это универсальный такой, а там еще, еще делится на два и там сочетались профилем, то есть это это очень много всего, всяких оттенков, я какой могу быть я, но другие люди тоже и начинаешь понимать, что все прописано, все роли прописаны, их только нужно сыграть, и когда ты сыграешь свою роль, какой бы она ни была, вот через суждение что там плохо хорошо все это отпадает какой бы это роль ни была когда ты ты просто играешь у тебя внутри покой и позволяешь другим людям эти роли исполнять и просто видишь всю эту механику Вот начиная с механики понимания механики себя как я устроила принятие ты начинаешь понимать и принимать механику других людей и механику всего мироздания между сны как все это совершенно как все это гармонично, это просто музыка. Вот слушай ее, наслаждайся. Это кино, вот действительно это кино. И не нужно ходить в какое-то кино, чтобы смотреть. Ведь твоя жизнь и есть кино, и ты в нем главный, а, главную роль играешь. Это самое увлекательное кино, которое можно получить, а, посмотреть в этой жизни. Я понял. В чем заключается знание этого дизайна человека? На самом деле знание такое ну, пришло мистическим путем. И когда погружаешься, то понимаешь, что это не человек его написал. Не хватило бы никаких знаний, никаких инструментов, чтобы это все выдать. И включая мы в себя это синтез, синтез очень многих наук, как современных, так и древних. И генетика, астрономия, и дзин, зоар чакры, что туда еще входит. Ну, очень много туда наук входит, я может быть даже не все их перечислила. И когда погружаешься, думаешь, да, это серьезно, это очень серьезно. Но я хочу сказать, что не обязательно всем людям изучать, вот глубоко погружаться в это знание, изучать все тонкости. Оно настолько мощное, что. Достаточно, допустим, принять и понять основные вещи относительно себя. И это уже меняет твою жизнь. То есть вот буквально там базовое чтение, которое можно получить, оно дает достаточно поверхностный слой информации о тебе. Но туда входит тип, допустим, тип, стратегия, авторитет, профиль. И эти вещи, зная даже хотя бы какое-то одно данное, например, о типе, вот какой-то тип именно. Да, Зная это знание, уже твоя жизнь может радикально измениться. И очень много получить ответов ты можешь о себе и о других. И скорректировать свою жизнь, скоординировать ее уже в другом направлении. Жизнь начнет меняться, начнут складываться совершенно другие события, приходить другие люди в твою жизнь. И идет действительно очень сильная ломка идет. Вот если это знание проникает в тебя, и если тебе его смог аналитик донести на, этом, на первом чтении и оно действительно проникло глубоко, то уже все, обратного пути нет, начинается трансформация. Действительно, первый год может очень много что произойти, вплоть до того, что, нужно работу можно, нужно в отношениях расстаться с кем-то, с друзьями расстаться, нужно даже переехать в другое место жить. Вот настолько это все серьезно меняет жизнь. И когда ты начинаешь быть честным в отношении самого себя, то есть что значит честным в отношении себя? Ты живешь, ну, как бы в большей степени говоришь да о себе, а не да кому-то другому внешнему. И, допустим, ну, там, находясь еще под влиянием своего прошлого опыта, ты идешь в эксперимент и начинаешь под влиянием прошлого опыта давать какие-то соглашения, согласия, давать, которые для тебя некорректны. И тут ты начинаешь просто осознавать, что это уже не хочется, что тебе не хочется делать, поступать так, как раньше ты поступал. И у тебя есть объяснение, почему. И, и, и, понимаешь, наступает такое облегчение, что ты можешь этого не делать, что ты это сделал, потому что ты пропустил открыть, или там, не дождался эмоциональной ясности, или ты, ты просто поторопился, сманифестировал что-то, а тебя не пригласили. И ты понимаешь, что ты попал опять в тупик, ты попал в какой-то облом сопротивления. И просто не используешь себя по назначению. То есть ты реально у тебя все абсолютно прописано, вся программа, как правильно использовать твое транспортное средство. Ну вот я такой пример люблю приводить, что, допустим, у тебя дома гвоздь есть? Да, компьютер есть? Есть. Попробуй компьютером, забей гвоздь а потом посмотри, что будет с этим компьютером. И просто реально возьми и попробуй. <смех> То же самое примерно происходит, вот такое вот ну, изувечение самого себя, когда ты делаешь что-то, для чего ты не предназначен. Это просто изувечивание себя. И когда ты понимаешь, что нет, я с собой не буду гвозди забивать, я совершенно для тонкой работы, я предназначен для изящной работы, или наоборот, Человек старается всегда, допустим, люди любят жить наоборот, он старается быть каким-то там изысканным или изящным, а у него прописано там совершенно другое там, работа какая-то, физические нагрузки, или еще какая-то роль необычная. Но это его роль. И когда он с этим соединяется, такой вообще кайф просто, расслабление. И тогда ты действительно понимаешь, что же такое счастье и что же такое любовь что такое любить себя это круто отлично чем дизайн человека отличается от других практик по самоулучшению? улучшению ну, наверное тем что дизайн человека он не говорит что тебя нужно изменить или улучшить как-то он тебя просто возвращает из этого безумия и отстранения от себя возвращает к себе и это действительно вот дизайн человека, насколько я заметила, он открывает тебе двери. И когда он тебе открывает двери в другой мир, абсолютно другой мир, то есть логическое знание, оно вот, на каком-то этапе, допустим, ну может быть три с половиной года, может быть семь лет, ты будешь осознавать, сверяться, экспериментировать делать выводы, что для тебя корректно, что нет. То есть выравниваться с собой, выравниваться со своей геометрией, которая предназначена. Но в какой-то момент этого не нужно будет делать. В какой-то момент это все станет уже настолько твоим. То есть гены проснутся, они вспомнят, вспомнят свое предназначение. И они просто будут выполнять то, что нужно. И ты просто будешь это наблюдать. Ты понимаешь, вот я всю жизнь работала над тем, чтобы улучшать людей. А я понимаю, что нужно дать другой, гораздо более простой инструмент, чтобы они научились жить и наблюдать, что с ними происходит, и к чему приводит их шаг. И это ответственность прежде всего перед самим собой. То есть как бы и меня учили брать ответственность за других, а ответственность перед самой собой. То есть вы вот, как бы главный-то персонаж, он был скрыт какова моя роль, если я беру ответственность за окружение, если я беру ответственность за кого-то. А где же я? Вот этот был момент обойден, стерт как бы, его не было. И дизайн человека именно этим и отличается. Ты через себя, потом придя к себе, ты начинаешь четко чувствовать, какую долю себя ты можешь отдать кому-то, какую долю себя ты можешь вообще не отдавать и это даже, ты чувствуешь, что это твое, что это, тебе хочется заниматься этим или ты вот на это откликнулся, или когда тебя, допустим, проектор при, признают, ты понимаешь, что «О нет, вы меня не за это признаете, вы просто хотите меня поймите». То есть проектор нужно признавать за его дары, за его качество, чтобы он смог там проявиться вот, и так далее. То есть, понимаешь, это раскрывает возможности и потом ты уже думаешь, да, конечно, я такой счастливый, мне так все хорошо. А почему? Ну, я когда-то был дизайн в моей жизни, я смог соединиться с собой, и теперь я выбираю, чем мне заниматься, с кем мне дружить, в каком месте мне жить, как мне питаться, понимаешь, как себя вести в отношениях и какие отношения для меня корректные, а какие вообще нет. Понимаешь, дизайн человека говорит о том, что каждый человек настолько уникален, что он не для всех. Вот как меня учили, что я должна со всеми уметь наладить отношения. А дизайн человека говорит, а зачем? Есть а, контакт аурный, есть коннект с определенными людьми, ты чувствуешь, что все пошло, все пошло само собой. А потом ты только можешь открыть бодиграф и посмотреть, почему проанализировать, почему с этим человеком было так кайфово, и что вы нашли такие общие темы, и вам как будто бы вы с одной планеты прилетели сюда. А с другим человеком он проходит мимо тебя, даже не заметил тебя. И раньше меня бы это расстраивало бы. Ах, ну, наверное, я что-то не так сказала, наверное, я что-то там начала бы себя грызть за что-то. А сейчас я понимаю, у вот этого человека фильтры, он меня и, и должен был не замечать. Он замечает своих людей. И мы так вот пересекаемся или не пересекаемся. И это нормально. Понимаешь? Да? Спасибо за интервью пожалуйста. Всего доброго!